Здравствуйте, друзья! С вами Николаев Я рада, что вы нашли, выделили целых 5 минут для того, чтобы вместе со мной выполнить производственную гимнастику в рабочий полдень. Производственная гимнастика в рабочей полдень всего 5 минут помогут вам снять напряжение, улучшит кровообращение, поднимет настроение и увеличит вашу работоспособность на целый день, а если выполнить зарядку, эту разминку. В течение дня несколько раз, то работоспособность на целый день вам точно обеспечена. Если разминка 5 минут вам даст заряд бодрости, скажем, на час-два полтора то если вы ее выполните два раза, то наверняка она вам даст заряд бодрости на целый день. Итак, сегодня мы с вами выполняем, уделим внимание нашему шейному отделу, плечевому поясу. Верхней части грудного отдела позвоночника, плечевым и локтевым суставом. И немножечко уделим внимание нашим стопам с снимем напряжение с голеностопным суставом. Начинаем. Ставим стопы параллельно или выполняем упражнение сидя. Тогда садитесь на стол и выпрямите вашу спину, подберите ваш локт. удлините вашу шею вверх. Вверх. Утяните, утяните, утяните, утяните, утяните. Теперь разверните голову вправо. Влево все время удлиняя шею право, и влево. Теперь добавлю небольшой наглой головы. Чувствую, как у нас тянутся шейные мышцы, шея сзади Удлиняйте шею, чтобы не было компрессии между позвонковыми дисками. Завод ногой присутнее длины спокойно через удлинение. Другая сторона также. Последний раз также. мы опустим голову вниз, легко покачаем. В этом положении сильно не опускайте подбородок вниз. Продолжайте удлинять шею, вынимайте ее из плечевых суставов. Теперь мы с вами подтянем руки к груди, груди и раскроем грудную клетку. Закроем об. Раскроемся. Вот сейчас движение только в локтевом суставе. Вот такое. Еще движение спокойное, спокойное. Последний раз также. Прямо опустим руки вниз и выполним круг плечом правым и левым. И правое плечо. И левое плечо. И правое плечо. И левое. И добавим движение в локти. Удлиним весь бок. Другая сторона. Еще раз. Одна сторона и другая сторона. Мы не останавливаемся движение спокойное и удобное для вас. Если вы выполняете упражнение в положении стоя, то не фиксируйте таз, чуть-чуть смягчите колени и разверните таз вместе с корпусом. Если вы выполняете в положении силы, то амплитуда будет меньше, вот такая. И вы почувствуете больше работу косых, мышц бока ваши почувствуете и плечевой суставы. Последний раз дальше. Ага, теперь мы снова раскроемся, закроемся, расслабим плечи, шею, поднимемся вверх. Если вы выполняете упражнение в положении сидя, постарайтесь снять обувь, выведите ногу вперед на пятку и покачайте ногу. Постарайтесь, чтобы движение из и стазолюдивного сустава, да? то есть вы будете чувствовать, что вот отсюда идет движение, вот отсюда. Ага. Движение спокойное, спокойное. Хорошо. Одна и другая сторона. Теперь другую сторону, также другая, на пятку. И если вы сидите, выполняете положение сидя, то постарайтесь, пожалуйста, тогда точно так же разворачивать ножку, выпрямить ее в колени, вытянуть ее немножко и а -а повращать ее из тазобедренного сустава. А последний раз также снова поменять ногу. Теперь поведем, переведем ее на подушечку на пальце ноги и разомнем пальчики оп, оп, оп, оп. покрутим колено в сторону, вперед конечно можно вспомнить не культовый фильм берем одну сигарету за затушить ее сокой но курение это не самый лучший вариант снять стресс поэтому лучше сделать упражнение последний раз дальше и поменяем ногу другая нога Последний раз также а? качайте стопы с носков на пятки, при этом постарайтесь таз не раскачивать, да, таз у вас зафиксирован. Вот. Расслабьте ваши колени, сделайте вдох и на сегодня это все, выдох. Я уверена, что вы получили заряд бодрости, немножко. К ней. А если в течение дня выполнить это, эти упражнения несколько раз, то вы получите заряд бодрости на более продолжительное время. А все эти упражнения входят в курс, в видеокурс «Офисный синдром перезагрузка», который можно найти на нашем сайте. .ру, и при желании заказать себе и выполнять их в удобное для вас время. А я жду от вас пожелайте ваши вопросы, и буду рад вашим комментариям, если вы напишите, удается ли вам выкроить время в рабочий полной или в течение дня, чтобы выполнить этот курс упражнений. Итак, до встречи в следующей четверг, друзья.